привет дорогой зритель сегодня поступило такое предложение сделать расклад на тему когда закончатся эти качели да понимаю прекрасно что качели не лучший вариант развития отношений я тоже так считаю что это не алё короче и могу сказать что сегодня так как эта тема сложная я решила взять все-таки магию усложнений чувственный план Качели, качели. Посмотрим на качели. наверное, еще Монару возьму. Да. Возьмем Монару. И сделаем, пожалуй, три варианта. Для чего делаю больше вариантов? Для того, чтобы все-таки у вас была возможность, ну, естественно, с интуицией вашей разобраться и поднакачать ее. А второй вариант, вернее, второй я причину, да, по которой беру эти варианты, все-таки хочу все-таки удостовериться, ну действительно ли все у вас так плохо или все у вас так хорошо, да, все-таки варианты в этой теме нужны, хотя не люблю делать на вариант, вы знаете. Ну что, берите свою женщину сюда или сюда и начинаем смотреть. Я буду концентрироваться, а вы, пожалуйста. Вникайте внутренний ваш космос. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. И магия наслаждений. Когда закончится качели. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Выбираем какая карта вам близка, вернее, даже не какая карта. Понимаете, вы должны почувствовать свой проход, свой, свою какую-то часть информации, в данном случае направление этой информации. Первый, второй, третий. Если пока не развитая интуиция, не страшна, она развивается у всех абсолютно людей. Но для этого нужно, конечно, проявлять внимание к раскладам и, собственно, заниматься этим, да? смотреть расклады, участвовать. Поэтому все натренировывается. Как вот, собственно, в зале натренировывается бицепс-трицепс, точно так же натренировывается ваша интуиция. Это тоже мышца, да? Можно и так сказать. Ну что, выбрали? Давайте я отложу второй и третий. Традиционно начну с первого варианта. Итак, синтификаторы ваших отношений. Тройка жезлов по первому варианту и двенадцатая. Старший аркан, 12-я карта, наказание по монаре. Я могу сказать, здесь отношения очень непростые, ребят. Здесь, конечно, тройственность. Здесь это показано сразу в этих вот заглавных рубашечках карт. Я могу сказать, что... К сожалению, женская структура здесь такова, ментал женский таков, что ваши отношения она рассматривает как торговлю, то есть она не воспринимает, не воспринимает вас как что-то ценное в своей жизни. Ей нравится такая позиция качели. Да? Ей нравится играть, ей нравится флиртовать, здесь очень много об этом. Ей нравится доставлять даже некие эмоции, ну, такие, знаете, низменные эмоции, когда человек залипает, когда человек страдает. Вот ей это нравится. Это очень такая энергетика человека, который думает только о себе. Такой максимальный эгоизм со стороны женщины. Давайте раскроем. Карта «Отшельник». Угу. Смотрите, как интересно. Здесь женщина выпадает в связке со старшим арканом отшельник. Я могу сказать, что она одинока, и она не верит в то, что она кому-то нужна. Здесь это скорее защитная реакция женщины. Она хотела бы выйти замуж. У нее есть такое желание по жизни, да, выйти замуж. Она пока не понимает за кого и зачем, то есть она неосознанно, да, но у нее есть такое желание, чтобы ее взяли замуж, и поэтому она воспринимает всех мужчин как такие подсознатель, ну, как вам сказать, как объекты ее планов, да? по девятке воды, я могу сказать, долго в отношениях она не задерживается ей интересные отношения с точки зрения ее, как бы, как вам сказать, про, про, она проводит свои эгоистические какие-то желания, но если говорить о взаимодействии с человеком, с которым она находится в отношениях, то она не слышит его, она так, так называемый такой одинокий волк, отшельник, ее не интересуют желания, потребности мужчины в данных отношениях. Здесь вот такой момент. Качели здесь вряд ли закончатся. Совершенно верно. За Шаркан Мак выходит женщина очень ей кажется, да, ей кажется, что она очень умело а, а, садит на удочку себя, да, то есть она как бы манипулирует мужчиной благодаря сексу, но на самом деле она таковой не является. Она получает обратку иногда, она получает бумерангом, а, ей тоже бывает больно, но тем не менее она постоянно заводит отношения у нее есть, допустим, например, кто-то, да, но ей нравится тройственность. Ей... Тут одни тройки, ей нравится быть сразу, скажем, иметь несколько контактов. Она видит в этом превосходство, она считает, что женская энергия, это не энергия созидания, а энергия потребления, скажем так, я сейчас, да, выходит <смех> старший аркан смерть. Это говорит о том, что эти качели у вас будут постоянно. Здесь не ждите ничего такого, знаете, как вам сказать, пока не ждите. Да, люди могут поменяться, да, если пройдут некую некие трансформации ну трансформация здесь вообще в принципе возможно Но в данный момент времени женщина не воспринимает мужчин как чувственный потенциал к сожалению чувствах здесь вообще ничего нет тройка жезлов сейчас раскрою по поводу ее чувственности посмотрим да опять выходит старший аркан отшельник второй раз вышел то, что я говорила до этого женщина сама в себе у нее есть свои какие-то помогу в принципе ожидания того что мужчины это такие знаете игрушечки которыми можно играться сердцами мужчин либо там не обязательно сердцами но вы меня поняли поэтому если вы привязаны к этой женщине находитесь в состоянии ну, не хочется, да, вот характеристику только выдавать молодому человеку, который смотрит, да. Ну, не обязательно молодому, может быть, зрелым, но, но вы, допустим, зависимы от этой женщины, от этих отношений, то я вам, конечно, рекомендую карты даже, да, выйти из этих отношений, потому что вас будет ждать новые отношения с более прекрасным человеком. Вот сейчас выходит эта карта императрица. Вас ждет совершенно другой уровень отношений. А вот эти отношения, на которые вы сейчас смотрите, карты рекомендуют вам все-таки не рассматривать их серьезно. Восьмерка жезлов была на оборот... Восьмерка чаш была на обороте. Что означает о том, что ну, как бы вы подумываете об этом, вам это тяжело, но тем не менее вы находитесь в этих отношениях. Карта справедливость, ведь правосудие. То есть справедливо было бы встретить вам другого человека, более взаимодейственного с вами, более высокого уровня как женщины, да. То есть, здесь очень легкомысленный человек, здесь человек манипулятор, прежде всего, манипулятор э, мужскими энергиями. Здесь человек, который нечестен, который. Любит признавать только свое, свою правоту, гнет свою линию, взаимодействия здесь нет. Карта Королева Жазлов, то, что я говорила, активная, достаточно инициативная женщина, которая не терпит, в свою очередь, по карте Луны, у нее есть свои какие-то тайные, да, какие-то алгоритмы действия по отношению к мужчинам, она не показывает свою суть, не раскрывает по двум картам отшельника. Я могу сказать, что этот человек по девятке мечей создает только проблемы. Проблемы для головного мозга данного мужчины, который меня сейчас смотрит. Ну что ж, вот такая была ваша позиция. Не обессудьте, но... Я надеюсь, я вам помогла разобраться в этом вопросе. Если это не ваш вариант, вы не чувствуете, что это о вас, да, то, пожалуйста, смотрите другие расклады, другие варианты. Здесь будет, я уверена, помощь для вас. Вы всегда найдете то, что соответствует вашей ситуации. Развивайте интуицию. Давайте смотреть теперь второй вариант. Ваш сертификатор. Пятерка чаш. И... Карта Страшный Суд. Здесь я чувствую такой момент качели, да? Здесь женщина тоскует о том, что в прошлом было что-то потеряно. Страшный Суд говорит о том, что, возможно, здесь были кармические отношения. Сейчас я раскрою эту тему. Здесь тоска, невыраженные чувства, здесь ощущение потери. Потерянности даже в жизни есть такой момент. Давайте посмотрим. Что здесь? Девятка огня. А, женщина закрыта. Она переживает. Да, есть у нее. Угу, карта влюбленные. Вышла старший аркан. Здесь была потеря любви. Карта отшельник. Женщина ушла в себя. Она ушла в себя по причине того, что ее любви не суждено было сбыться, что ли. Скорее всего, любовь была невзаимной, я так понимаю, по девятке огня я уже это понимаю. И что мы имеем далее? королева воздуха. Ну что ж, качели, закончится ли качели, королева воздуха говорит о том, что женщина свободолюбивая, для нее вот это наказание в виде ваших чувств, опять-таки выходит карты с первого варианта, но они уже походят в других связках. Я могу сказать, что она видит вашу любовь как наказание. Понимаете, она одинока благодаря вам. Ну, эзотерически я могу объяснить это так, что э, она почувствовала что-то, возможно, да, глубину какую-то, но вы не созволили вот по семерке воздуха, семерке мечей, вы поступили нечестно с этой дамой. И эти качели, скорее всего, от вас, я вижу от вас. То есть э, тоска женщины потому, что... Качели устроил мужчина, Да, королева воздуха. Она вышла из этих отношений, потому что ей не захотелось быть жертвой. Да, Вы слуга воздуха, вы человек, который полностью э, живете только своими эмоциями, своими какими-то планами на жизнь, не включая туда другие отношения. Вы человек достаточно эгоцентричный. Ну, говорю, как есть, карты как бы сами дают мне это понять. Слуга Земли, человек, который достаточно тайно любит наблюдение, любит проникновение в жизнь других людей, но в свою жизнь он не терпит такого, ну, как бы, внимания и дальше, чем на один шаг свою жизнь никого не подпускает вот именно в этом позиция этой женщины которая здесь выпадает влюбленной, но при этом она королева мечей она ушла из ваших отношений когда-то по страшному суду она конечно считает, что зря потратила некое количество времени на вас, на вашу историю по пятерке кубков здесь понятие, понятна эта позиция давайте посмотрим Прекрасятся ли качели, но ну, смысла здесь нет, смотреть. Опять карта влюбленной выходит. Видите, два старших аркана. Вот когда карты хотят показать, насколько сильна здесь история того или иного нового персонажа, выходят двойные карты старших арканов. Карта влюбленной. Здесь не было выбора мужчины сделано. Мужчина играл в этих отношениях, дел больно. Паж мечей, слуга воздуха. Видите, уже выходила эта карта, слуга воздуха. То есть я могу сказать, мужчина наблюдает за этой женщиной. Он, что он, девятка мечей, он как бы ее головная боль. Потому что качели он ей устроил, но он как бы не объяснил ситуацию. Вышел из отношений, возможно, прерывисто как-то поступил, некрасиво. По семерке мечей мы с вами смотрели. Да, десятка чаш. Видите, насколько здесь мужчина, скорее всего, находится еще в одних отношениях. Поэтому здесь не было сделано выбора. Шестерка чаш говорит о грусти, тоске и нежелании возвратиться в это прошлое. Желание забыть. Тем не менее, выходят вот такие карты. Прекратятся ли качели? Женщина, по-моему, уже в принципе не хочет говорить даже оба, о вас, думать здесь на, на, на моем раскладе, да, качели она увидела в своей жизни, но по карте, вот, то, что я сейчас сказала, что глупец, она выходит из этих, из этих отношений, не желает больше участвовать в этих качелях, тройка мечей на обороте, доказательство того, что вы находитесь еще в одних отношениях, молодой человек, вы разбили ей, к сожалению, сердце, и она находится в состоянии, собственно, невозможности, да, возможно, даже с вами как-то, ну, как бы, я не вижу, чтобы она хотела выяснить какие-то с вами моменты, да, но я прекрасно понимаю, что эта женщина эти качели восприняла как трагедию, как какую-то, знаете, историю своей жизни, в которой она послужила такой, можно сказать, жертвой, жертвой своего чувства. Здесь вот такая, к сожалению, позиция, прекратятся ли качели. Здесь понятно, что эти качели уже никому не нужны. Во всяком случае, той женщине, на которую вы сейчас смотрели. Почему вы смотрите эту позицию, не могу сказать. Наверное, все-таки вам жаль э, тех отношений, которые не сбылись. Возможно, в таком моменте. Но ваша женщина, она давно вышла из этих отношений и двигается в новое. Вот здесь такой момент. Ну что, переходим к третьей позиции. Я думаю, что во второй позиции было все понятно. Ну что ж, прикричатся или качели. М -м, карта Аэрофант. И карта Мир. Два старших каркана. Ничего себе. Для кого-то это очень судьбоносный расклад. Давайте смотреть. По манаре. Прекратятся ли Опять-таки девятка огня выходит. Девятка жезлов. Пятерка воды, и пятерка кубка, как в прошлом варианте. Видите, одни и те же карты. Я могу сказать так. Здесь женщина вышла из отношений. Ее глубоко затронуло то, что отношения были уроковыми отношения были очень болезненными но благодаря этим болезненным ощущениям, вот этим качелям в ваших отношениях здесь кстати качелями занимался опять таки мужчина, то есть Провоцировал отношения на То на приход, то на уход Здесь был контрастный такой душ для женщины Она не могла понять, в чем же дело Давайте посмотрим, что она чувствует сейчас а, Слуга земли Мужчина наблюдает за этой женщиной Опять-таки выходит эта карта из второго варианта Страшный суд, опять реинкарнация Мужчина хочет восстановить эти отношения Карта солнца А женщина, видите, она настолько... Сильна, она настолько уверена в себе уже, что она как бы покидает вот это пространство. Опять-таки, две карты того, что она уже сама по себе, да, карта мир и карта солнца, она как бы покорила покорила свое же вот ощущение того, что она... Единица, да, сильная единица, что она может что-то делать сама. Ей же эти отношения не кажутся такими сладостными. И по реинкарнации, и по страшному суду, по солнышку могу сказать, что она уже иллюзии не питает. Да, совершенно верно. Туз Мечей, карта Муза. Здесь изображена очень свободолюбивая женщина, которая знает себе цену, которая никогда уже не станет чьей-то игрушкой. И по карте Иерофант это был огромный урок для того, чтобы ей что-то понять. Здесь качели прекратились уже. Здесь понятие того, что прекратились. Император, главный мужчина, для которой, для этой женщины вы были императором. Вот меня сейчас смотрит мужчина, который, собственно, устроил эти качели. И для него очень важно понять, что вот эти качели были для него, как вам сказать, ну, как бы... Таким настоящим уроком, что вы могли, бы, вы могли бы пройти дальше, вы могли бы по двоечке Пентакли сделать свой выбор и получить эту императрицу, видите? Опять-таки выходит императрица, как в прошлом варианте. Вы могли бы, могли бы стать парой, но вы не захотели принять во внимание, что качели ⁇ это не метод выстраивание настоящих серьезных отношений. Женщина ваша этот урок усвоила, поэтому вышла карта Иерофан. Давайте посмотрим на вас. По женщине все понятно, по ее энергетике. Качели здесь прекращены, прекращены ею. Она вышла из отношений. А, об этом говорит мечей. Что у вас сейчас? У вас карта Смерть, Старший Аркан. Опять-таки, одни Старший Арканы. Ребят, здесь вообще сумасшедший расклад. Здесь все старшие арканы, кроме двух карт, да, характеризующие, собственно, ваше наблюдение, и то, что вы такой не очень, не очень мягкий человек, если не сказать жестокий человек по отношению к этой женщине. Здесь карта смерть, отношения прекращены, качели ваши прекращены, но вас ожидает трансформация именно молодого человека. Почему? Потому что на карту императора выходит эта карта. Вы будете, вы будете, что вы будете? Вы будете по колеснице, вас будет разрывать, вы будете вспоминать, будете думать об этой женщине, вы будете вспоминать о том, что вы, возможно, потеряли. Да, девятка мечей, ментальный уровень ваш сейчас очень сложен. Вы понимаете, что совершили некий по девятке чаш. Девятка чаш – это карта такого чувства, когда вы могли бы быть реализованы в этой, в этой любви. Вы, понимали, вы понимаете, что не совершили неких ожидаемых вами, вернее, ею поступков, чтобы убрать, собственно, эти качели, вашу двойственность по карте да, основной карте третьей позиции. Я могу сказать, что вам сейчас непросто – потому что пятерка пентаклей, потому что сейчас вы духовно опустошены. Может быть, не только духовно, может быть, и на уровне, скажем, материальном у вас тоже есть трудности. Трудности эти, поверьте, по причине того, что вы ну, совершили вот такой вот поступок, где вы заставили женщину, собственно, женщина ваша прекрасна, но она прожила некий кусок жизни, в котором она чувствовала себя ненужной. Поэтому пятерка пентаклей сейчас – это ваше моральное состояние. Именно по девятке мечей пятерка пентаклей. Что еще могу сказать будущем вашем? Десятка мечей. Не будет у вас этих отношений, если вы не будете ничего предпринимать по карте колесницы. Да? Десятка мечей – прекращение всего, что было, на болезненном уровне. Вы ожидаете по семерке пентаклей, ожидаете ее проявления – в вашей судьбе, вы здесь император, вы давите, вы не можете признать, что где-то вы поступили жестоко, где-то вы поступили неправильно, я имею в виду самому себе признаться, женщина от вас, в принципе, ничего не ждет, она ушла, но тем не менее качели ваши, вас же, собственно, будоража да, прошлое ваше, ну вот, колесо удачи. Вы ждете удобного момента появиться в ее жизни. Вам бы очень хотелось возобновления этих отношений по карте «Страшный суд». Вы считаете, что это была ошибка ей поставить как бы этот туз мечей, да, воткнуть как в бы, ваши отношения. Ну что ж, по двойке мечей до сих пор перед вами этот выбор. Опять-таки выходит двойка мечей. Да, Я понимаю прекрасно, что выбор вы пока не сделали. Вы меч... король мечей. Опять-таки, повторюсь, жесткий человек, который продумывает каждый свой шаг, не показывает свой эмоциональный фон. Возможно, вы даже не признавались в своих ощущениях этой даме. Возможно, вы показывали свою сторону, скажем так, знаете... Ну, ту, которую, после, после которой у женщины возникает масса вопросов, а на вопросы вы не отвечали, да? Скажем так, делали шаг навстречу, а потом два шага назад. Здесь такой момент указан. Шестерка чаш. Вы бы хотели вернуться в это прошлое? Я показываю сейчас вас, потому что у меня... На третьей позиции выходит приостановка вернее, полная остановка отношений и мужской собственно, карты показывают вас. У вас есть семья по десятке чаш, я вижу, вы человек не свободный, отсюда ваши, собственно, выводы, да, почему и как у вас эти качели. Ну, тут все понятно, тески, почему это все происходит. Если вы хотите узнать, Будет ли возобновление ваших отношений? По качелям тут все понятно. Могу спросить сейчас у карт магии наслаждения. Я взяла две карты, двойка пентаклей и карт повешенный. Карты существенного, мы уже несколько раз за, за сегодняшний третий вариант говорят, что пока не будет сделан выбор. Вы будете в карте жертвы, в карте повешенной. Ваша женщина вышла из этих качелей давным-давно. Она не пожелала участвовать в этой ситуации. Она не пожелала быть, возможно, третьей, либо там четвертой, неважно. Смотря сколько у вас отношений, но она не пожелала быть жертвой. Сейчас в этой жертве находитесь вы, видите, вот. Саш Аркан повешенный почему повешен потому что двойка пентаклей вам нужно совершить некий выбор вам нужно разобраться в себе насколько вам важны те или иные отношения и вообще насколько вам важен человек рядом возможно вам никто не нужен вам просто нужен человек чтобы был для галочки но это немного не об этом да мы сейчас спрашиваем мы спрашиваем, будут ли качели, сколько они будут длиться. Ваши качели давно закончились, поэтому вы в жертве. Вы, вы отшельник сейчас. Вот. вот ваша карта отшельник. Вы сейчас ни с кем. У вас сейчас нет чувственного плана. Более того, вы наблюдаете за этой женщиной постоянно и видите, что она... Пусть она и не с вами, но она в какой-то мере счастлива тем, что она свободна, что она не, не находится, не болтается вот в этих качелях, в этой жертвенности, что она для себя выбрала путь свободы, и она ничего уже не боится. Она не хочет э, находиться в, в таких зависимостях, как бы, да, понимаете, о чем я говорю? Она чувствует себя победителем, шестерка жезлов. Именно таким человеком вы хотите чувствовать себя, вот, вот такой вот момент Почему? Потому что вы хотите вернуть эти отношения Победить свои же слабости Возможно какие-то моменты Которые раньше вам были неведомы, неосознанны. Возьму еще, еще одну карту Карта умеренности Вы очень давно в этих энергетиках находитесь Сделайте выбор, молодой человек Вам очень тяжело наоборот, у нас десяточка жезлов. Видите, да? Третий вариант у нас такой, видите, по -по получился <свят> очень разбор такой серьезный на именно мужскую энергию. Женщина ваша мудрая, она реально все поняла, не захотела, возможно, создавать проблемы вам в жизни, потому что любила вас. Может быть, она любит вас до сих пор, карты этого не показывают, но они показывают вас. Вы император. Если вы император, значит, она действительно относилась к вам очень серьезно. Я уже говорила, у меня есть видео, кстати, на тему э, импера, карты император Старшего Аркана. Называется это видео «Вы ли император?» вы ли ее император, по-моему, так. И там я раскрываю более глубинное значение этого старшего аркана. Вот я могу сказать, если здесь выпадает эта карта, значит, вы все-таки в ее сердце занимаете роль. Девятка чаш, да, у нее есть к вам чувство. По девятке чаш я могу даже сказать, что это чувство у нее не ушло. Я могу сказать, что семерка мечей, которая была раньше между вами, ваша вот эта... Ну, нечестная позиция по отношению к ней да как бы сохранять эти отношения как бы как запасной вариант. это не очень красивая позиция по отношению к любому человеку, тем более человеку, которого вы любите, Поэтому я могу сказать, что в данной ситуации здесь все зависит от мужчины. Вообще, в принципе, любой расклад зависит от человека, который смотрит, от его действий. Но в данном третьем варианте здесь развитие ситуации зависит только от мужчины. Женщина здесь качели не создает. Она одна люб, можно даже сказать, выбрала когда-то вас, судя по карте императора. То есть здесь не выпадало никаких королей жезлов здесь мужчина был так сказать выбран когда-то ею один и на долгие долгие времена но тем не менее получилось так как получилось что ж могу сказать что я рада была вам помочь увидеть собственно ваши ситуации в жизни пишите пожалуйста ваши комментарии оцениваете мою для вас работу. Я буду очень рада услышать ваши открики и почувствовать ваше ваше тепло, потому что здесь я увидела достаточно одинокие сердца и утраченные возможности, да, именно мужские возможности в каких-то отношениях, которые когда-то для вас были дороги, и вы бы хотели их восстановить. Ну что ж, всем передаю огромный привет. Всем желаю счастья. И если вы, допустим, выходите из зависимых отношений, то найти вам новую любовь, достучаться до сердечка нового человека. Либо, если вы хотите прекратить те же самые пресловутые качели, пожалуйста, дерзайте, поговорите с любимым человеком, объясните ситуацию. Ведь мы сейчас увидели все, как это у вас обстоит. И вы, наверное, поняли, что в любых конфликтах нужно всегда идти навстречу друг другу и не терять время. Всего доброго. Пока.